Вот так у нас стоит радиатор ЕГР, пресловутый, который начинает течь и создает проблемы людям. Уходит антифриз, закидывается в цилиндры. Для того, чтобы его снять, есть определенные трудности. Потому что схема болтов немцами придуманная, сделана до того непутево, что аж прям раздражает не по-детски. Я его немножко переработаю, чтобы люди, которые после меня будут разбирать эту ерунду, не матерились, а могли снять его без снятия всяких шлангов, ТНВД и прочей ерунды, чтобы было легче. Я его болгаркой крепление отпилю, укорочу и сделаю его разъемным по-человечески. В чем особая беда этого радиатора EGR? Он крепится на двух болтах вот тут вот труба подходит к турбине соответственно вот здесь один болт вот здесь второй болт вот этот вот третий и вон там соответственно четвертый находится даже не знаю как телефон подсунуть чтобы показать в чем беда он вынимается очень тяжело Потому что он одновременно держит вот эту трубку, вот этими пластинами, вот она ее зажимает и притуливает сюда вот что-то типа вот так. Вот. Я болгаркой обрежу, все сделаю по-человечески, и это будет легче в последующем для сборки. Либо мне, либо людям, которые будут эту машину изнасиловать после, после меня. Вот он этот радиатор. Не понимаю, зачем немцы умудрились так столько понаделать креплений, которых изначально, как русские, я считаю лишними. Сейчас я сделаю насечки и буду убирать лишние детали. Для того, чтобы можно было в следующий раз его снять гораздо легче, без разбора всей три бухи, которая находится в развале двигателя. Отпиливать буду вот здесь. Вот эту часть убираю. Потому что она мешает снимать вот этот шланг, который иногда имеет свойство течь. Да и вообще по части сборки удобнее будет без нее. Вот, вот здесь у нас крепится фланец к турбине. Поэтому вот эта часть абсолютно не даст ему там болтаться или еще что-либо делать то есть вполне за глаза этот болт оставим на месте пусть будет торксом далее вот это отпиливаем за ненадобностью опять же из-за того что она прижимается здесь она погода не сыграет но в дальнейшей разборке будет гораздо удобнее вот этот болт торкс ввиду того что Неудобно откручивать из-за того, что головка, точнее, назовем ее постель головки, стоит рядом. И зазор получается тут сантиметра полтора. Этот торкс длинный. Не получится его выкрусь, вы, выкрутить полностью. Я его поменяю на обычный болт, по, под, обычную, под обычный ключ. Но, соответственно, покороче. Вот. Сейчас, когда сделаю, будет продемонстрировано. Ну, коль добрался уж сюда, решил показать. Вот. вот эта заслонка, которая у нас здесь находится, она у многих регулярно имеет свойство отваливаться и улетать в турбину. После чего турбина ловит клина. Вот. Говорят, что тут ненадежное крепление и так далее. Некоторые самоделкины переделывают эти крепления. Но у меня, слава богу, за 4 года у старого хозяина, за 4 у меня не отвалились. Вот. Поэтому с ней я ничего делать не буду. У меня единственное, накрылся вот этот клапан. Клапан я покупал тысячи за полторы. Отдельно. Вот. Это заслонка под действием вакуума. Открывается и пропускает выпускные газы соответственно либо напрямую либо через радиатор охлаждения. Вот так она проходит. Для чего это надо? Это отдельная тема. Спешу обезопасить владельцев, когда начинает уходить антифриз, многие валят на то, что радиатор начинает пропускать. Я согласен с этим, но вот эта вот приблуда стоит порядка 15 тысяч. Поэтому, если деньги лишние, не лишние, лучше умудриться самому изначально проверить. Я проверял как, когда у меня начал уходить антифриз. Я вот эти каналы, вот эти трубки, которые сюда приходят, закольцевал. Помимо него отключил здесь, соответственно. Отключил вот здесь. Подключил напрямую. Вот. И понял, что у меня радиатор целый. Но если у вас радиатор снят, можете, соответственно, заглушить эти каналы, налить туда воды, дунуть сюда давление от компрессора, от насоса, без разницы. И наблюдать вот тут. Будет вытекать, не будет. и просто засунуть вообще сразу в воду. Опять же, тут заглушить, сюда дунуть давление, если будут пузыри, соответственно, этот радиатор под замену. Потому что, действительно, часто он у людей течет, часто матерятся. Некоторые его вырезают для экологии, ЦО и т.д. и т.п. Но я не сторонник этой ерунды. Вот, выкручиваем вот этот болт, торкс. И заменяем его на изначально какой-нибудь мелкий. Чтоб поменьше, поменьше ход был. Потому что иначе у нас вот эта длина не дает выкрутить. Она упирается не в головку блока, а в блок цилиндров. И без снятия полностью вот этих крепежных пластин у нас ее вытащить невозможно. Вот. После моей доработки он будет выниматься, ну, грубо говоря, одной бровью. Так, вот, отпилив лишнее. Что получилось? С этой стороны. Одна ножка вместо двух. Болтик поменен на торкс. Точнее наоборот. И с этой стороны. Вот. Что это даст? Теперь, чтобы снять радиатор, достаточно всего лишь открутить вот этот болтик и вот этот болтик. Можно снять радиатор. А, извиняюсь, еще вот тут-то два. Ну, их по-любому от турбины. Вот. вот этот фланец. И можно будет добраться до клапана ВКГ, который стоит вот здесь. Без всяких там сильных разборок. Без. Так, так, так. То есть, вот этот шланг теперь вынимать не надо. Потому что его приходилось вынимать вместе с вот этой пластиной и с радиатором. Теперь я его просто загнал, зафиксировал, зажал. Все. И снимаю радиатор. Без него. Вот отпили укрепление регулятор... <Batist000> радиатора. А с этой стороны ну и тут не видно вон болтики когда стоит головка коллектора снять нереально Вот. болты торкс которые вот сюда вкручиваются. Они длинные и не дают выкрутить, упираются вот сюда. Поэтому ставим вот такой маленький болтик. Вот. И с этой стороны, соответственно. И теперь можно будет подлезть, вот с этой стороны открутить. И радиатор легко снимется без всяких напря напряга. Вот.